Привет! Меня зовут Виктория Залеская. Я и вы на моем канале. Куклы Реберн силиконовые. Сегодня я хочу вам рассказать о совершенно новом о нашей новой куколке силиконовой. Она двигается как живой настоящий ребеночек. Внутри нее скелет, напечатан на 3D принтера, с механизмом движения рук, ног и головы. Звука пока нету, мы не ставили. Возможно, в следующей модели а вот он будет. Сейчас я раздену и покажу вам все. Малышка у нас сделана из экофлекс 10, достаточно мягкая последний слой кожи у нее бархатистый, потому что мы используем специальный такой последний слой, как бы то был как у младенца кожа не липкая, мягкая, но обрабатывать ее все равно можно тальком, тогда она становится еще лучше, к ней ничего не прилипает коже, потому что силикон собирает на себя мелкую пыль. Купать эту куколку тоже можно. Ручки, ножки доставать очень аккуратно. Во-первых, там механизм внутри. Во-вторых, силикон нельзя сильно растягивать. Особенно пальчики. Ручки, ножки тянуть не надо. Головку также поддерживаю. Волосы у этой куклы Рэбберн сделаны из нежнейшего махера, премиум, русый цвет, глаза стеклянные, производство Германия Лауша, реснички вклеенные. Есть во рту десна, язык, вот такой вот мягкости. Головка тяжелая, потому что там механизм, везде механизм вставлен. Я хочу вам рассказать, во-первых, как ее заряжать. То есть, если вы заметите, у нее есть вот такая вот функция зарядки. Сейчас куколка заряжена. Я покажу, как ее заряжать в следующий раз, когда она разрядится. Действовать она будет работать около часа. Тут вот откручивается защитная Такая штучка. Загораются вот такие вот лампочки. И когда все будут зеленые, значит кукла полностью заряжена. Сейчас показывает, что не до конца заряжена. Видимо, уже ее разрядили. Куклу можно заряжать на боку, либо на животе. На спине ее переворачивать нельзя. Когда она заряжается, когда она полностью зарядится, у нее загорится а в голове, внутри у нее будет свет, свечение. И вы увидите, что куколка зарядилась. Ну, сейчас на данный момент мы это выключаем. Достаем. Закрываем. перевернем я ее сейчас включу куколку можно причесывать брать на ручки можно Куклы внутри механизм, поэтому слышно движение, то есть каждое движение сопровождается характерным звуком. Ну, в общем, такой видеообзор я думаю, что с малышкой все понятно, это девочка у нее нету никаких функций она не пьет и не писает, единственное, что ее можно аккуратно вот так вот класть и мыть обмывать ее, волосики мыть но надо делать так, чтобы не попала внутрь вода, я вам в следующем видео обязательно покажу ну а на сегодня я думаю все, в комментариях напишите, какое бы вы хотели что бы вы хотели узнать Аниматроники от, от такой куколки. И что вы хотели, я отвечу. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. В течение какого-то времени, как только смогу. Всего хорошего. До новых встреч. Ожидайте новое видео от меня.